Доброе утро, вечер, день. Ночь, я знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания сужены, ряженый. Значит, у нас вопросы. Кто он, где леший носит, что надо сделать, чтобы встретиться с ним. Ну, если какие-то дополнительные вопросы у нас будут проскальзывать, то это чисто от спонсоров. Потому что вот они вот на стрим пришли, не поленилась, а вот ты поленилась порой. Поэтому вот не ленись на стрим, приходи и, за, и загадывай какие-то всякие интересы. Будь спонсором и загадывай всякие интересные вопросики к своему варианту. Поэтому вот выбирайте следующий, один из следующих вариантов. Первый, второй, третий, четвертый вариант выбирайте любой. Здравствуйте, кто у нас загадал первый вариант? Соответственно, кто он? Суженный, ряженый Здесь у нас двойка пентаклей, отшельник, шестерка, пентаклей, колесницы и королева чаш. Здесь бы я бы сказала, что человек, в принципе, ищет некоторую выгоду у себя и в своих делах. Не бесчувственный, сволочь не переживайте. Чувственный человек могу предположить также чувствительный. Но строит диалоги и строит какие-либо отношения, конечно же, не с простыми людьми, а с умными, любознательными. Я бы сказала здесь так. То есть, в принципе, с теми людьми он может Долгие отношения строить. Ну, у нас отшельник интересный: колесо и королева чаш. Соответственно, здесь может человек постоянно все уравнивает в своей жизни по двойке пентаклей ищет многие возможности выхода и входа. Возможно, инвестирование, не исключаю. Эм, да. здесь есть моменты громании, если что. Ну, я бы не сказала, что там какой-то некий игрок, но здесь здесь может это выражено либо в большом смысле и очень даже в негативе, либо немножко просто не в большом. Но немножечко какой-то игромании у человека она и присутствует. То есть по двойке Пентакли, по колесу, на Фортуне тоже все-таки такие пентакливые то это. Но Человек достаточно, достаточно чувственный ну, Чувствительный тоже не исключаю Хорошие психологи такие у нас мужчины Они хорошо понимают людей Возможно, по-своему, со своей колокольни это да Но здесь человек может вас понять Может что-то просчитать, что-то рассмотреть То есть непростой достаточно человек Возможно, не особо многословен в каких-то своих поступках Но достаточно разборчив вот у вас такой интересный молодой человек. Ну, колесо и двоечка пентаклей, все равно здесь есть такая какая-то некоторая игромания. Ну, может идти до зависимости, если совсем в худшем ситуации. И да, здесь может такое проигрываться. Я не думаю, что это со всеми. Все равно здесь и двойка пентаклей, момент игры такого невинного состояния, и колесо фортуна. Но дело в том, то, что тут по отшельнику не у всех это ярко выражено. Я не говорю, что геймер не геймер. Вот здесь может и человек быть и с крупными ставками знаком. Но не все, я бы сказала, не все. Ладно, в принципе, наш мир подвержен каким-то таким вещам, но все равно. Да, ну он умеренный был, вот с такими мужчинами могут какие-то определенные быть сложности в отношениях, я даже не исключаю, если человек как-то проявляет себя, может проявлять себя достаточно холодновато, поэтому я такое не исключаю. Но вот строит, я бы сказала, все-таки отношения свои по очень большой любви, очень большой и непростой, не по каким-то ярким. Не страстным, а больше по умеренным отношениям к человеку. То есть, если он в отношения входит, то он не ярко, страстно пылает, желает, а скорее наоборот, он видит что-то ценное в человеке, что ему э, есть за что зацепиться. Э, может, в принципе, здесь и... Э, да, ну здесь прям... Если любить, то любить. По-другому никак. По-другому будет неинтересно, понимаете. О, ну, здесь и королева чаш, то есть чувственный чувствительность, здесь тоже может отыгрываться и отшельник сам по себе. Такой момент, что если любит, то любит очень сильно в этом плане. Но именно ценность своего фонарика всегда человек видит. То есть, если, в принципе, в паре и за вас держится, то он вас считает и интеллектуальные, потому что отшельник это некоторые знания, ну и плюс именно стремление какого-то идола. Возможно, он является для вас идолом, но тогда покровитель покро... покровители тут понятно кто. Вот, но сразу говорю, такие люди для себя очень сильно интересных людей, и только вот с такими девушками строят отношения. Но я бы сказала больше так. Возможно, здесь и могут проигрываться в какой-то сфере некоторые Альфонсы. Это может, я не исключаю, если ярко выражена у нас двойка Пентаклей, шестерка Пентаклей, королева Чаша... Это если в негативе совсем у человека это все происходит. То есть некоторая э, такая жилка, которая, ага, мне, а мне какая выгода с этих отношений? Что для меня э, такое отношение, а что бы мне? Поэтому это самый негативный расклад, я бы не хотела бы его так рассматривать сильно, но если альфон, то альфон тут могут быть, поэтому я не исключаю. Но это не по отшельнику и по. Колесницы это не всегда об этом обозначает, но как вариант такой может проигрываться у людей. При, воспитании, при особом воспитании, при особых условиях. Вот. Ну а так люди, в принципе, вот какого-то такого э, плана. Э -э -э, давайте дальше. М -м значит, где... Леший носит. Соответственно, девяточка чаш, четверочка мечей, паж, Пентакли, Звезда и шестерка жезлов. Этот человек сейчас старается победить, старается во что-то вложиться. Я бы сказала, по четверке и по пажу Пентакли возможно, учится чему-то, либо вечный ученик, я не исключаю. Почему? Потому что все-таки отшельник плюс еще паш Пентакли это может быть такое нормальное состояние для человека, потому что отшельник в сигнификаторе это говорит о человеке, который всегда всем, все интересно, какое-то бытие, фантастики, какие-то определенные такие моменты. Поэтому я не думаю, что человеку почует как-то, возможно, на некоторых лаврах о данный момент времени, либо человек очень намерен на это и намерен победить все равно, потому что у нас здесь звезда и шестерка жезлов, но сейчас какое-то такое время положительное в данном контексте, не особо такое драйвовое, которое вот прям все здорово, все классно, но благоприятные какие-то события разворачиваются более-менее, для этого человека то есть здесь прям очень даже шикарно я бы сказала карты то есть человека что-то получается возможно не все сразу не, не все помаленьку возможно какой-то отдых тоже может присутствовать в данном, в данном контексте все равно четверки но если допустим занят то вас если человек занят какими-то делами то он нагоняет это все я бы сказала больше в этом каком-то плане потому что все-таки у нас четверка мечей попажу э, Пентакли. То есть у человека получается, у человека удается. Человек, возможно, какую-то свою мечту уже достиг по звезде в начале, потом шестерка жезлов. То есть рад какому-то развитию событий то есть я бы сказала здесь вот как-то с человеком более-менее но человек куда-то вкладывается чему-то учится, возможно учит себя возможно что-то с физикой и телом возможно приводит свое состояние в порядок все равно четверка мечей и паш пентакли это может быть стать что человек там медитирует что человек чем-то занимается чем-то Возможно, непростым, не, не легким лё, не и непростым, а что-то как-то вот себя более-менее в порядок прино, при, при, привозит, приносит и тому подобное. Поэтому вот здесь может, кстати, отыгрываться именно какой-то такой состыки, а после праздника да, всем тяжело. <laughs> Ладно, давайте дальше. Похудеть пытается, я согласна, потому что все таки Паш Пентакли, это тот, тот Паша в таких... В, в, в, в, в, в, в, в, в таком сочетании, что в принципе переводить тело в порядок папажу тоже может происходить, поэтому вот правда на ну, полном серьезе, поэтому вот. А, давайте дальше. А, что надо сделать, чтобы встретиться с ним? Я вот четверку чашек, наверное, сейчас достал. Так. Четверка чаш. Не, отказывать, не отказываться, не унывать, не горевать, если это ваш мужчина уже суженный то, пожалуйста, задумайтесь, возможно, какие-то вещи происходят именно в вас, нежели чем в партнере. То есть обратите на себя большое пристальное внимание, я бы сказала, по такому сочетанию карт. Если у вас этот суженный ряжен, может быть, вы загадали на того, кто уже присутствует в вашей жизни, то, соответственно, в любом контексте, если и так, либо... Нету суженого ряжена, и вы в поиске, обратите, пожалуйста, внимание на себя. Пожалуйста, не отказывайтесь от каких-либо испытаний в своей жизни. Пожалуйста, идите, пожалуйста, в новые определенные дела, беритесь за какие-то проекты. То есть, немножечко берите, возможно, какую-то на себя ответственность, либо научитесь это делать. Также, возможно, вязание в какие-то определенные так, дела я уже сказала, чтобы не повторяться, но я бы не то, что авантюра. Здесь присутствует авантюра, шестерку мечей в десятку жезлов, но здесь, если что, объединитесь с человеком, если человек рядом. Если в таком контексте именно двойки чаш к шестерке мечей, объединитесь с человеком для определенных растущих дел. Но не отказывайтесь, пожалуйста, вот объединитесь с человеком для определенных э, дел. Пожалуйста, не отказывайтесь по четверочке чаш от каких-то возможностей, потому что через возможности у вас очень много может проясниться в паре, либо вы через какие-то свои именно определенные депрессии какие-то определенные обстоятельства которые вас свергают какое-то уныние через эти обстоятельства обратив внимание на себя вы можете встретить этого данного человека как бы сложно это ни было возможно это просто как будет как шестерка мечей десятка жезлов как для вас лично чисто психологически просто сложно либо Просто путь к вашему суженному-ряженному идет через какие-то новые перемены в вашей жизни. Но я бы сказала тоже с такими интересными последствиями. То есть путь не близкий у вас и у вашего суженого. И вам придется преодолеть какие-то внутренние распри и какую-то некоторую депрессию, если она присутствует. Поэтому, пожалуйста, не отказывайтесь от любого рода возможностей в своей жизни, Дабы, дабы встретить руки okay, вашего суженого но Здесь, пожалуйста, обратите внимание девушки на себя в любом случае, потому что императрица все равно у нас скачет. Тут она присутствует, тут она есть. Без вас это, конечно же, никуда. Может быть, суженый ряженый вот что-то делает, качается ради вас. Ладно. Дорогие мои, ну правда, здесь либо обращаем внимание на себя, преодолеваем эти сложности, препятствия, депрессуху, Ныне идем в новые какие-то свои дела, возможно, занимаемся новыми тяжелыми проектами, возможно, через дела, да определенные по десятке жезлов. Но я бы сказала, что даже в таком сочетании путь не особо близкий, но если оно того стоит, то оно того стоит. Но через вас, то есть это все проходит через э, любовь к себе, к окружающим, к миру, к принятию. То есть принимайте, пожалуйста, всякие возможности, которые подбрасывает вам в жизнь в ближайшее время, какими бы они ни были сложными по итогу и, и новыми для вас, поэтому э, спасибо вам, то что вы досмотрели до конца и давайте перейдем к следующему варианту. Так, здравствуйте, кто у нас загадал второй вариант? Кто он? Где Леша носит? Что надо сделать, чтобы встретиться с ним? Дорогие мои, в принципе, кто он? Человек работящий, человек постоянно чем-то должен заниматься, постоянно либо работать, либо как-то во что-то вкладываться и тому подобное. Но я прям сразу скажу, тут надо хорошее задать в детстве человеку направление, в детстве прям в самом, чтобы он пошел по одной дороге. Если вы зададите, если, грубо говоря, родители этого данного человека, либо какие-то внешний задали совсем задали совсем противоположное, то он гениален в противоположном варианте. Смотрите, здесь есть происходит некоторая гениальность человека, талантливость, я бы сказала, но если он только ее умеренно, не умеренно, а если он только умеет ею распоряжаться, правда, здесь очень талантливый человек, здесь как бы не глупо, наверное, не звучало, но семерка чаши, семерка мечей в таком сочетании, ну, ну правда, здесь талантливый реально может быть человек, который может рубить все грамки, стандарты, э, дозволенности, то есть он может открывать что-то, хорошие программисты в принципе, то есть здесь хорошие деятели, мозговой части, возможно, связано с общением, либо с придумками, либо э, с какими-то ну, и здесь я бы сказала, вот по сочетанию божа семерки меч и семерки чаш. Говорю, если его направлять, его мозги направлять в нужном направлении, то очень талантливый человек выйдет. Либо уже вышел. Но если, смотрите, если это, может быть, очень большие аферисты, но очень гениальные мужчины, если какие-то изобретатели, поэтому, дорогие дамы, я что-либо вот... Но здесь вот, вот как ни странно. А что же я скажу? Про, про, соответственно, башню. Я, я не говорю, что он какой-то там слабак, либо какой-то разрушитель. Здесь не в этом соль. Я бы сказала, что человек может просто бить эти рамки, убивать их чертям. То есть, если вы занимаетесь каким-то делом, этот человек придет, скажет, «Ребят, а вот сделать можно вот так?» Итак, и ты посмотришь, и ты пять лет не знала об этом, и вот скажешь, а как так-то, а почему ты во сне придумал, что-то вот, вот что-то я придумал, что-то вот как-то это. Это может быть реально хорошие аферисты своего дела, неуловимые люди, дорогие дамы, но семерка мечей, момент мыслей, творческого потенциала не то. Да, это хорошие обманщики, да, я согласна, но я, я защиту стану этих суженных, ряженых, потому что если в благое это дело это все воображать, побитие каких-то рамок, побитие всякой системы ради улучшения качества жизни, улучшения системы, улучшения, не знаю, джойстиков, Xbox, PlayStation и тому подобное, вот такие люди, вот такие в таких фирмах обычно работают. Вот. Но и также это хорошие ломатели каких-либо других систем. но тогда чисто в семерку мечей, чисто в негатив и чисто как бы дабы увильнуть. Хорошие налогоплательщики, да, кавычка. Но здесь все равно именно вот семерочка чаш, семерочка мечей. Да, это эти люди могут лапшу на уши вешать, но они также здесь... Могут описывать это ради какого-то добра и тому подобного. У них всегда есть цель, у них всегда не все это присутствует. Это, конечно же, это в мозгу уже сидит с детства. Я и говорю, либо он в хорошую сторону там, для общества, для мира, для жизни, для всего народа чесно, Либо здесь против честного народа, потому что я такой-то гениальный. Э, люди обмана. Каждый из этих вот там парней такого же примерно подтекста. Ну, самый такой юный, который там с картами, и который там башня. Именно под ту карту. Вот похоже на такого человека больше. Ну ладно, это какой-то такой маленький такой архетипчик. Ладно, поэтому... Второй вариант вообще. Шикарного вас сужда. А чё нет? Разрушитель легенд и тому подобное. То есть они не то что против системы, они разрушают определенные какие-то составляющие и делают что-то новое. Это могут, может быть тупо Робин, Робин Гуд смотрели. Вот по подобие такого-то человека... Очень сильно некоторые качества, которые я писала, очень соответствуют даму, данному даже персонажу. То есть, <как> ломающие системы. Соответственно, и в иллюзии и обмана там было свое, и Робин Гуд в какой-то это, если вы смотрели такие фильмы. Ладно, давайте. Да, да, ладно, окей, давайте дальше. А, что, Леший, кого, как, кто? Леша, Леша, где его носят? Леши носят, так, двойка жезлов, девятка чаш, пятерка жезлов, умеренность, <coughs> пятерочка мечей. Здесь может у человека быть Какое-то некое фиаско в жизни Но он жонглирует Обстоятельства Он не сидит на месте, но с фиаско Либо в ближайшее время столкнулся Очень жестко, Либо сталкивается до сих пор с какой-то Ситуацией, потому что здесь Человек на перепути Человек смотрит, на, на, смотрит Между двумя жезлами Это, возможно, человек просто это может быть, как и принятие решения, вот в контексте именно пятерки мечей и умеренности, и одновременно, что он рассматривает возможности. То есть, я бы сказала, вот в таком сочетании здесь и может рассматривать, и может пользоваться возможностями уже пользоваться. Почему? Потому что пятерка жезлов уже динамично, уже кризис. И уже пятерка мечей, уже кризис. Поэтому я сказала, возможно, он столкнулся либо в ближайшее время с какого-то фиаско, либо предательством, либо какими-то сложностями. Либо с этим человек старается мириться с какими-то вещами в своей жизни. Возможно, просто что-то не получается, но я не вижу, чтобы человек особо унывал. Человек закаляется этим, и человек, кстати, это прекрасно в курсе. Поэтому и тут у нас не несусветная не девятка чаш с пятеркой жезлов. Не особо есть волнение. Да, переживания присутствуют по каким-либо вещам, которые сложно как-то Возможно, взаимодействие с определенным человеком жизни кто-то кто вызывает какие-то сложности в жизни и где-то фиаско да но э, человек совсем все мерится совсем все уравнивает в своей жизнь успокаивается э, делает как-то возможно для себя возможно благое для общества я не исключаю такой такой вариант все равно двоечка жезлов здесь очень нестабильно в таком плане по умеренности в таком сочетании вот этих вот позитив негатив позитив негатив карт но здесь больше рассматривает возможности, либо уже пользуется. Не исключаю, что в принципе уже пользуется. Вот, вот это, я бы сказала, больше сюда подходит, нежели что-то еще. Поэтому вот, вот такой интересный второй вариант. Давайте дальше. Что надо сделать, чтобы встретиться с ним? И после этого, наверное, буду многие... да-да-да, нафиг этого! Слушай, говорят... ну, дорогие мои, а будьте тоже не близкие, чтобы встретиться с ним, надо загореться мечтой вот как ни странно надо загореться мечтой надо м -м, побывать в определенных ситуациях то есть это вот то же самое что как м -м, лабиринт минотавра как вот человек который затерялся нитку за собой оставил и вот здесь также вам придется пройти через лабиринт вам придется действовать вам придется задействовать все свои ресурсы но загореться каким-то вашим жизненным путем ваш выбрать в своем жизненном пути цель мечту желание через это как раз таки возможно даже через семью вы найдете этого человека я не исключаю через семейные отношения Задуматься, возможно, об определенных вещах. В своей жизни именно определенных которых очень сильно необходимо вам. Духовно вырасти кому-то здесь надо, чтобы встретиться с ним. Возможно, подумать о своем местожительстве. Постабильное оно либо какое-то сложное, либо мне не получается. Что мне надо сделать, чтобы преодолеть ограничения. И здесь ваши ограничения в вашем жизненном сейчас существовании, пути линии судьбы, как угодно. Вам надо преодолеть их. Вам надо. Поэтому я и сказала загореться мечтой. Мечтой о, соответственно, о, о некоторых вещах, которые вас делают мудрой, спокойной и стабильной в жизни. Возможно, духовно вырасти. Я не исключаю больше, чем, нежели стабильность. Но стабильность нужна, возможно, для преодоления какой-то вашей мечты. Но здесь реально загореться чем-то, какой-то идеей, каким-то желанием через это Через это желание вы можете встретиться с вашим суженным ряжаном. Поэтому я и сказала про лабиринт. Не все так просто. Вот здесь надо именно по ниточке своей какой-то идти определенной. Поэтому, дорогие мои, вот я бы сказала больше как-то так. Но а именно зарядиться какой-то некой своей целью в жизни и идти по ней. Возможно, через семью найдете, через свою мечту. Но через какие-то ограничения точно вам либо сейчас придется прийти, либо к своим ограничениям на этот момент, который вы там осознаете, что вам он там нужен, либо не нужен. Через какие-то ограничения, но какой-то некой мечте. Через семью тоже можете встретить, я все равно не исключаю. Но вот, вот именно звезда я бы хотела немножко отметить. эту, Потому что и восьмерка Жезл, как первая карта. И звезд, за звездой некоторый усиливающий такой, я бы сказала, здесь больший эффект, нежели чем в с Дьяволом с Аэрофантом. То есть и надо куда-то пойти, надо идти, надо стремиться к своей мечте, к реализации, к духовному преображению, давайте так, к каким-то урокам своим, через чего-то надо будет тяжко пройти, чтобы встретиться с ним возможно через какие-то даже запреты и желания и стремления через какие-то искусные такие я бы сказала почему потому что у нас и дьявол и иерофант какие-то через и, возможно через искушение определенного придется также пройти чтобы найти вашего суженного ряжного поэтому короче как-то так спасибо то что вы досмотрели до конца я же... Живу... Найти, либо э, как-то настроить стабильные отношения с вашим суженным ряженым Ну а вдруг? А, а подожди, а вдруг, если сужены ряжены уже ну, то есть, вы загадали, а что-то я это не рассмотрел. То есть, что надо сделать, чтобы встретиться, а это что надо сделать, это слово совсем. Ну, тогда здесь просто прям то же самое, и, соответственно, если у вас с ужином ряжем какие-то проблемы, чтобы, соответственно, его там найти, отыскать там подобное, вам все равно придется задуматься о таких вещах, которых я сказала ранее. Возможно, суженый ряженый уже спит и похрапывает на правом боку. Но вот, вот через вот это придется, возможно, с ним еще раз познакомиться, еще раз встретить и еще раз открыть для самой себя. Поэтому желаю вам любви всякого интересного. Спасибо за то, что досмотрели до конца. И давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал третий вариант? Да, третий такой интересный розовый вариант. А, давайте посмотрим, значит, кто он, где леший носит, то есть, да. А что надо сделать, чтобы встретиться? Ну и дополнительно от спонсоров вопрос, что у нас в кексуальных отношениях. Если кто не знает кекс, то э, кекс это потому что, а, потому что нельзя говорить определенные слова, потому что банится, это вот так весело банится. Ну давайте Здесь кто он? Рыцарь Жезлов, король Жезлов, императрица, девятка чаш, десятка пентаклей. Ну, стабильный сам по себе человек в некотором плане, возможно, либо был женат, либо присутствует жена, либо есть какая-то любовь. Тоже я не исключаю какой-то такой. Возможно, просто мама, либо очень сильно ценятся семейные долгие отношения долги и отношения, а не долгие отношения, потому что какой-то некий здесь здесь присутствует ощущение немножечко долго в этом человеке, возможно себя строит какого-то определенного рыцаря, показывает любит себя с хорошей стороны, а любит тоже отдыхать, я бы сказала здесь вот ну вот вот знаете что вот этот человек любит себя очень сильно чувствовать значимым для кого-то определенного. Всегда, в любых каких-то некоторых ситуациях. То есть он всегда может даже в какую-то такую сферу пойти. Но не то, что от звездной болезни там недолюбили. Но здесь может, кстати, это очень сильно проигрываться. Да, ну, при определенных условиях. Но ну, этот человек всегда яркий. Он никогда не будет каким-то заморошем, ни в коем разе. Он яркий, ярко себя подает, немножко необуздан сам по себе. Здесь есть вот мало, он может даже переедать, грубо говоря. Но дело в том, что какой-то момент такого духа необузданности, рвения в бой и, и рвения к чему-то всегда новому, определенному, интересному. Хороший начальник, даже я вообще не спорю. Может в каких-то, я не знаю, горячих цехах, горячих точках э, быть. Я не исключаю даже такие моменты, потому что все-таки рыцарь, чаш, ой, чаш, рыцарь жезлов, король жезлов. Императрица может придавать, кстати, какие-то мягкие черты этому человеку во внешности. Я не исключаю либо в голосе, либо в определенных каких-то обстоятельствах, какой-то, может, пухляж даже быть. То есть я не исключаю такого момента. Но какая-то некоторая женственность ему присуща. Мягкость в определенных ситуациях. Вот я бы сказала, больше всегда императрица окрашивает э, мягкость именно человека. То есть он может разговаривать мягче. Но сам по себе рыцарь Жезлов и король Жезлов, он может таким хорошим начальником быть. Вот, поэтому, но ну, все ему мало. Хорошая, я думаю, стабильность, либо финансовая, либо, либо будет достигать хорошей финансовой зависимости. В своем каком-то мире Поэтому вот такой, я бы сказала, определенный человек ну, Любит, чтобы все мирно, гладко было, спокойно и стабильно Вот, ну давайте а, Здесь у нас тройка Жезлов. Так, где и носят. Тройка жезлов, семерка мечей, десятка, э, повешенные и сила. Нарушение каких-то сил у человека может очень сильно идти и покоробить. То есть, дорогие мои, возможно, человек сталкивается с какими-то ситуациями сложными в жизни, возможно, с какими-то обманами. Возможно, человек обманывается сам, либо обманывает кого-то определенного. Э, я бы сказала, возможно, поддел... это касается может, может касаться дел либо каких-то отношений, либо себя даже. Но при этом, при этом человек старается. Но здесь я бы сказала, что человеку что-то сложно удается в данный контекст времени, либо при данных обстоятельствах сложенных, либо в данном времени, которым вы загадали. То есть здесь какие-то некие сложности и очень-очень нестабильное состояние самого человека. Очень сильно нестабильно и сложное. Ощущение немного замкнутости немного безвольности. Да, есть какие-то у него события, которые он движется, где-то он идет, что-то продвигается, но здесь очень большая, очень может усиленная быть безысходность. Вот, ну да, сам по себе человек сильный, но все равно, возможно, человек столкнулся с каким-то предательством, от этого тяжело просто на душе, либо с какими-то обстоятельствами, которые очень сильно не нравятся человеку. То есть, возможно, человек юлит, ерундит где-то сам, Вот, что, в принципе, как-то обременяет человека. Поэтому давайте дальше. Что надо сделать, чтобы встретиться с этим суженым третьим ряжем? Соответственно, у вас тут написано, нарисована «смертушка». Так, двойка чаш», «пятерка жезлов», «пятерка мечей». Если сужены ряженый с вами, то «разговоры», «разговоры», «общение», «настройка доверия». То есть здесь, я бы сказала, сонастройка с человеком очень сильно понадобится то есть с ним быть на одной волне в определенных ситуациях, возможно, как-то подраскрыть себя и свою душу тоже. Но вот здесь именно если сужены-ряжены, именно вы загадали на своего рядом человека, здесь определенно надо с ним взаимодействовать. Не то, что отпустить его, там, пускай сам делится, нет. Возможно, поделиться самой какими-то сложностями в жизни, чтобы почувствовал человек себе нужным да, в вашей жизни, потому что человеку как-то сложно по пятерке мечей по тузу. Я бы сказала, здесь не перебарщивать, возможно, готовиться к каким-то определенным ситуациям в жизни. Вот, не опускать руки и все-таки э, через разговоры с этим человеком как-то настроить отношения, если этот человек с вами рядом, вы на своего суженого, Если на другого вы не знаете, вы в поисках, тогда что? Э, возможно, через разговоры, э, возможно, через какие-то конфликты с самой собой здесь надо решать. Э, возможно, также настроить... Именно себя на диалог с мужчиной. То есть здесь не просто разговаривать, допустим, на эмоциях, либо разговаривать прям, прямо прямо, то есть учиться настроить диалог, настраивать диалог с мужским полом. Здесь ну, чему-то я бы сказала больше научиться, с чего-то начать. Но именно здесь определенный диалог с мужским полом. Я бы сказала больше в таком как, каком-то контексте. Научиться доносить свои эмоции, научиться доносить свои мысли этому человеку либо вообще мужчинам в общем даже плане то есть не соперничать, не как-то вот здесь наоборот не соперничать от этого всего я бы сказала отказаться отказаться возможно даже от идеи фикс нахождение этого молодого человека вот как ни крути возможно просто настроить некоторый э, баланса ваших каких-то сил в этот мир. Возможно, здесь можно даже сказать, что если вы не любите мужчин, то почему должен мужчина любить вас? Здесь очень сложная ситуация, и если девушка здесь одна, и, соответственно, хочет найти почему, по пятерке. Мечей по пятерке жезлов здесь могут быть как нестабильные отношения происходить, предательство, что человек недоверчивый, человек как-то не умеет, возможно, выстраивать диалоги с мужчиной. Поэтому я и говорю, научиться этому, пройти через какие-то внутренние непонятные убеждения по поводу мужского пола, либо, если это идея фикс, просто идея фикс, и это не дает немножечко вам большого покоя, отодвиньте, пожалуйста, эту идею, закончите пока что с ней. Пока надо с этим кончать, ребят, потому что если эта идея фикс, то эта идея фикс никуда вам вас особо не заведет, какие бы отношения у вас бы ни были. То есть, если вы что-то хотите получить, то от этого стоит отказаться. Да, я бы сказала здесь так, но отказавшись, я думаю, что здесь вы найдете свой определенный путь к определенному вашему суженному. То есть, вот как вот ни странно, если это идея фикс. Если у вас сложности с контактами с мужчиной, с мужским полом по пятерке жезлов, по пятерке мечей, сложно доверять. Возможно, обратиться к какому-то человеку, возможно, специалисту, я даже не исключаю. Ну, поработать с этим, поработать, поразмыслить, что может приводить, допустим, вас и вашу жизнь в какие-то такие ситуации, которые требуют очень больших усилий с мужчинами, либо каких-то больших нерв. То есть надо с этим поработать. Но если идея фикс, отказываемся нафиг. Правда, это не надо. Не этим надо заниматься в данный момент времени. Поэтому если... Если сложности, то сложности. Если нету сложностей, допустим, все у вас нормально, вы всех там мужчин любите и тому подобное, тогда бы наверное, этот вариант не выбрали. Ладно. Если, ну, допустим, ну, допустим, допустим тогда просто держать идею определенного человека которого вы для себя хотите в определенной своей великолепной голове и вот не и не бросать какие-то вот если у вас все хорошо с мужчин если это не идея фикс от слова совсем хотя это сложно по этому варианту сказать то здесь я бы сказала наоборот, готовиться к каким-то просто сложностям жизни, которые могут испытывать ваше ваш, убеждение, вашу стойкость и вашу прочность в этой жизни. Тогда к этому просто придется приготовиться, чтобы встретиться с этим э, суженным ряженом. Поэтому вот. А, давайте дальше. Если Какой он в кексуальных отношениях? У нас тут жезлов, я обрадовалась, а потом что-то мое обрадование как-то сложилось на нет. А, вопрос интересный. Человек у вас зависим от ваших эмоций. То есть человек не может а, малевать красками, когда у него нет вдохновения. Когда вдохновение, возможно, есть, это, это может очень сильно много обыграть. Но здесь немножечко не очень. Либо в данный момент контекст времени как-то здесь все печальненько, как-то все неспокойно, нестабильно на душе, чтобы проявить себя в полном же качестве э, во, вся, во всех красках э, бытия в определенных обстоятельствах. Я бы сказала, здесь возможно как больше так. Либо совсем как-то все грустненько в этом плане, Нету какого-то разнообразия, потому что пыл, страсть мы тратим на все, на все и вся, на ухаживание. А в таких моментах, ну, ну если человек не учится, то, соответственно. А, вот хороший такой контекст из одной книжки. Самые сексуальные люди ⁇ это самые умные люди, если что. Поэтому я тут же все равно надеюсь на хорошее развитие данных событий. Возможно, просто человек, допустим, если так, то может не встретил ту самую, с кем бы он там раскрылся полностью, приобрел некоторый опыт рисования смешивания красок разных всяких. Возможно, также просто самочувствие, либо эмоциональное состояние не могут раскрыть полный пока, допустим, потенциал у человека. Либо, либо, либо, либо, либо все плохенько, но уже плохенько изначально, либо все это пришло к какому-то плохенькому состоянию. Возможно, присутствует некоторая депрессия, возможно, затяжная, которая не может раскрывать его пол полный потенциал. Потенциал у человека в красках, в яркости, в контрастности, в страсти есть. Uh, ну, ну, раскрыть его придется, либо придется либо как-то пройти вот через эти негативные карты чтобы они грубо говоря исчезли но ну, либо сам по себе уже человек определенного такого склада характера что в принципе ну как-то это возможно не особо интересно даже может быть человеку даже в такой степени либо совсем грустно и плохенько либо неинтересно возможно внутренние загоны комплексы тоже не исключаю либо плохое самосостояние самочувствие депрессия и причем тогда уже Затяжная по, по четверке чаш, по восьмерке чаш. То есть, вот здесь вот как-то. Я надеюсь, что все будет отлично, что все будет хорошо. Но если сам по себе такой человек и как-то вообще ни, ни зуб ногой ни туда, ни сюда, то это может говорить о том, что это не важно. Там окрасковая жизнь, кексовая жизнь она вообще не важна в наших отношениях. Возможно, из-за комплексов, возможно, из-за проблем. Либо сам по себе такой человек, вот, простите, от самого худшего, что сам по себе человек такой, либо просто такие ситуации, которые не раскрывают, допустим, сейчас, в данный момент, его потенциала. Но здесь все нормально, но, соответственно, здесь зависимость вот, вот такая. Общий расклад, я более-менее надеюсь, что все какие-то варианты я вам прописала, что, в принципе, Здесь все равно хочется желать будущего, лучшего и все, что было с хорошо с данным молодым человеком. Поэтому вот, короче, как-то э, что надо сделать, а может быть... Может быть, менталитет. Ну, почему бы, собственно, и нет такой возможности все-таки по двойке мечей. Но тогда пойми, э, менталитет и по четверке, и по восьмерке... Менталитет, он лучше отыгрывается, если рядом эрофант. Это тогда менталитет менталитете говорит точно. Правосудие, менталитет, да. Но с таким сочетанием, возможно, привыкший. Поэтому я говорю, здесь, возможно, менталитет, но тогда менталитет какой-то, ну, ну, закомплексованности тогда в этом плане. Возможно, возможно в какой-то степени человек ощутила, что он не потребен, он не востребован, и поэтому закрылся. Поэтому вот здесь я больше бы склоняюсь все-таки не к менталитету, а больше к закрытости, к самовольному уходу, потому что здесь восьмерка, чаш четверка, здесь как-то все вот, не хочется как-то двигаться дальше. Возможно, правда, как-то не уверен в себе. Либо какие-то изменения, которые привели э, человека. Давайте, может, совет? Давайте совет. Ну, ну, мало ли, ну, мало ли совет. Как вот, не знаю, ну, совет для девушек, кто загадал именно мужчина-ряд. Давайте совет. Что надо сделать, чтобы вот все вот, что было хорошечно. Хорошечно. Двойка пентаклей, Император, Тройка Мечей, Король Чаш, Восьмерка Мечей. Так. Здесь немного давать все-таки инициативу и подкармливать человека какими-то определенными фразами, сделать так, чтобы он был уверен в себе, чтобы он был нужен. То есть здесь немножечко дать почувствовать его, ему какую-то некоторую свою роль, значимость для вас в жизни и тому подобное. Ну, я так и, в принципе, я так и поняла, что утерялся как-то себе. Да, потерял возможно у некоторых тут женщин человек самого себя поэтому чтобы не потерялся также я бы сказала вот здесь по двойке мечей ой мечей по двойке пентакли возможно как немножечко дать инициативы вашему молодому человеку как если то есть не надо дотошно там наседать но и не надо одновременно отдаляться. Надо это все-таки ваше отношение как-то жонглировать. То есть и не быть навязчивым, и не быть слишком отдаленной что-то среднее. Возможно, какая то игровой некоторый процесс. Игровой процесс, переходящий к великолепной краске жизни, к маслу, соответственно, смешание масла и краски, чтобы все было гладко. Надо просто, вот какие-то такие возможные вещи, просто немножечко внедрить. То есть, вот здесь двойка пентаклей это больше говорится о некотором взаимодействии и равенстве сил это немножечко говорить приятные слова и немножечко шептать на ушко самое вкусное но дать ему почувствовать себя молодым человеком мужчиной э -э человеком который значим в этой вселенной и тому подобное. М -м возможно также я возможно также по тройке мечей по тройке пентаклей сделать что-то для человека что его в принципе как-то вдохновит воодушевит если он нравится ему как вы вот э, трете мочалка его спину потрите если нравится человеку как вы готовите офигенские пельмехи то приготовьте эти офигенские пельмехи вот какие-то такие штуки прибавки которые вот именно очень хорошо вписывается в портрет который вот просто без ума и вот здесь по тройке так, сделайте пожалуйста так Работает, работает, дорогие мои. Даже не просто так говорят. Давайте дальше. Значит, король чашина, у нас, соответственно, восьмерка мечей. Здесь торгаться в какие-то чувства, разворачивать мелодраму, драму. Здесь бесполезно. А слово совсем, чтобы он вас понял, не понял, открылся, он не откроется. Но здесь надо просто почувствовать некоторую силу мужчине, чтобы эту силу вам отдать, чтобы вас вдохновить же, в свою очередь, Через краски, масло и активное воодушевление на следующие несколько дней, либо неделю. Дорогие мои, ну вот так, секреты, секреты, да, тут всякие интересные. Вот, вот и пляши, нет, не плясать, предоставить какие-то вещи, эм данный дан в данном контексте, возможно, также, чтобы он сделал что-то для вас, даже не исключая в таком именно контексте, потому что все-таки император перед тройкой, может быть, ему доставляет наслаждение, что э, он мерит вас, э, вот мерником каким-то, вот меряет он, видит, какая, может, он не знаю, может, он модельер, как он померит вас, так у него прям все душа радуется, чтобы там не набрали лишнее кило, либо набрали наоборот, ну это какие такие вещи, возможно у него какие-то, ну, грубо говоря, ну, не фетиши, а какие-то определенные а, желания, которые он любит делать для вас, ну там, не знаю, вот, вот, вот. И что ему приятным доставляет это удовольствие, то тут тоже может оты отыгрываться от этого, почему по все-таки настройка пентакли на за, сзади именно эм, императора. Вот, поэтому вот, короче, как так, поэтому плясать здесь перед, перед каким-то человеком здесь вообще не надо, здесь просто как раз таки плясать двойка пентаклей это не плясать. Если она пентаклей держит, это не значит, что она пляшет что-то показывает, да, допустим. Это значит, она просто э, показывает, но балансирует больше она здесь. Всегда двойка пентаклей она показывает баланс, движение завораживает она. И я бы сказала, больше какой-то такой момент. То есть она не сидит, она неспокойна. Но она и нестабильна. Она в таком вот... И тут еще и корабль на заднем фоне, и море. Не, не сильно-то и спокойно, а здесь вроде как штормит. Ну так вот. как вот. Корабли стоят, а море штормит. очень интересно на заднем фоне. Если присмотреться, это у нас Мастера Уркана. Поэтому спасибо вам, что вы досмотрели. Давайте погнали к следующим вариантам. Так, здравствуйте, кто у нас загадал четвертый вариант, давайте же смотреть, кто он, где леший носит, что надо сделать, чтобы встретиться с ним. И как он в сексуальных отношениях у нас, а, вопрос от спонсора дополнительно, давайте вот погнали, значит, у нас, соответственно, колесо фортуна. Но не любит, я бы сказала, спокойную жизнь человек у вас, ни в каком качестве, ни в каком количестве, от слова совсем. То есть здесь надо всегда как-то зажигать, быть в движении, быть на волне, я бы сказала, вот такой человек. Быть на волне некоторых событий в определенных ситуациях, возможно, с какими, возможно... С какими-то вложениями Либо своих собственных сил Либо денег Либо то и другое Здесь могут быть какие-то проблемы Либо какие-то неурядицы Я не исключаю также некоторую чувственность Чувствительность данного человека Но человек такой Я бы сказала с переменчивым иногда Ощущением всего То есть здесь немножечко Подвержен эмоциям Соответственно, здесь не холодно, бесчувственный. бесчувственно. Здесь, здесь есть момент эмоциональности и, соответственно, то есть неспокойная, неспокойная не порой личность. Не особо он стабилен в каких-то отношениях, а, вот. Так. Ну, владеть обладать чем-то, ему очень сильно хочется. Может какая-то проигрываться, может зависть быть, но не так сильно я, ярко, я бы сказала, здесь выражена. Не умеет немножечко вот распорягаться какими-то своими силами, либо своим временем, либо ресурсами в жизни. То здесь вот сложно с распоряжением и вложением своих ресурсов. как изнашиваться может, да? Да, я бы сказала. Но также я бы не сказала здесь как-то все как дайте еще мне вот это немножечко пятерка прям смущает здесь может быть и громания, кстати очень быть да ну неспокойный, я бы сказала деятельный человек похож на третьего или второго там не на второго да, к пятерке добавим. Так, пятерка пентаклей, смерть, семерка мечей, король мечей. <свят> Человеку надо всегда преодолевать какие-то препятствия в жизни. Для него, без, ну, здесь это логично, это понятно, понятно, почему э, и колесо. Э, человеку надо всегда что-то преодолевать. Всегда надо на какие-то сложности нарываться, либо какие-то сложности испытывать, чтобы крепчать, чтобы уметь и тому подобное. То есть, либо ну, человек на себе ну, может на себе на себя, на свою попу приключения навести. Потому что вот здесь я бы сказала король мечей, пятерка мечей, смерть, некоторая трансформация король мечей и в семерку мечей. Я бы здесь сказала, что человек может испытывать какие-то потребности в жизни, но через эти потребности и какие-то, через некое несовершенство человек может у вас стремиться... Вот, то есть нарываться на какие-то ситуации, находить их на свою больную, либо здоровую голову, шучу, чтобы становиться лучше. То есть здесь стабильная, спокойная жизнь, это человеку не особо нравится. Здесь надо какой-то движ постоянно, чтобы он был в движении, чтобы вокруг него были какие-то движения. То есть вот здесь я бы сказала как-то так. Возможно, человек сам находит какие-то ситуации, либо преодолевает их. Причем, возможно, даже целеустремленные, я даже не исключаю, в таком контексте еще туза жил. Но здесь есть, присутствует некоторая эмоциональность, понимание у человека ко всему. Все равно здесь королева чая. Королеву чашу человека, возможно, есть любимая женщина я не исключаю, либо женщина рядом, вот. Но здесь человек преодолевает какие-то сложности, препятствия для него спокойная жизнь это не его, это не его конек, это не его жизнь. То есть здесь надо постоянно какое-то движение шло, чтобы шло. Но человек через какие-то сложности либо на пути к преодолеванию и наоборот, то есть ну, неспокойная жизнь нужна, чтобы вот мозг работал постоянно, это, это надо человеку. Либо этот человек сам это осознает, либо уже осознал и, в принципе, работает. Возможно, в каких-то госструктурах, я не, я, не, я не исключаю по королю мечей. Даже вот как-то не исключаю, все равно. И через короля Пентакли в короля, в короля мечей. Хорошо дается, какая-то умственная работа человеку, вот. А поэтому, дорогие мои, вот, короче, как так. Трудоголики. Да, здесь могут быть трудоголики, я не исключаю, но не, это не всегда у человека было. Вот что самое интересное, это не всегда трудоголизм у человека был явен, либо как-то выражен. Давайте, обычно трудоголики это десятка жезлов где-то там в арсенале, ну и с каким-то пыхтением, с восьмеркой пентаклей. Вот, какие-то целеустремленности. Еще можно шестерка жезлов. А, давайте дальше. Где летучий голландц? Ладно, где Леший носит? леши носит у нас король чаш, мир, император, четверка. Он Он, а... он кем-то интересуется, но определенно мужчиной в своей жизни. Ему кто-то очень сильно важен и нужен. Либо доказать какой-то авторитет перед каким-то мужчиной. Здесь какие-то мужские разборки могут происходить у человека. Либо, либо в нем могут сомневаться, как в мужчине кто-то тоже, тоже такой момент. Потому что здесь все-таки император и, соответственно, король чаш. Что, что, что где лиши носят. Я бы сказала, что здесь какие-то определенные дела, которые очень сильно напрягают его мозг. Он, возможно, недоверчив, либо как-то в апатии по поводу событий, либо со своим статусом, либо с каким-то определенным мужчиной в своей жизни. То есть здесь и так, и так может проигрываться. Возможно, он не чувствует какой то в себе также потребность. Это похоже на третьего прям состояние немножечко. Но здесь именно, возможно, хочет чисто человек доказать что-то свое всему миру. Я не исключаю, какое-то такое может происходить. То есть здесь немножечко как-то на настороже, немножечко что-то, какая-то ситуация, стабильная такая ситуация, которая привела, какой-то некий путь, который привела к некоторому апатии. И тут тоже может проигрываться. но как вариант, либо дела у нас мужчина с другим мужчиной, и дела особо... Не то, что в горы не идут, то вроде все нормально, но к что -то, что-то где-то есть подозрения, либо э, он же сам в себе немножко не уверен в данном контексте времени в данном контексте жизни, потому что, возможно, произошло какой-то определённый путь, который его немножечко обескуражил, либо он не видел каких-то возможностей, ну вот определённо что-то с ним произошло, какой-то целый цикл каких-то определенных вещей, но ну, который... Прям сложно ему либо долезть, либо это нелегко было ему переварить, либо которые сделали его немножко уязвимым. То есть здесь вот какой-то такой момент. Либо это с каким-то человеком доказать себя, показать себя перед кем-то, перед каким-то мужчиной, либо заявить о себе самому же всему миру. Здесь вот в зависимости от того, как бы, если у молодого человека есть такой определенный молодой человек, возможно, там, отец, не знаю, брат кто-то еще. То есть вот здесь вот как-то так. Но здесь не голубое, здесь просто именно доказывание своего. Вот. Я не исключаю такой момент, но все равно. Ну, не у всех же прям все поголовно, правильно? Не у всех там тысячи. Не у всех тысячи поголовно такой вариант, правильно? Вот. Давайте дальше. Что надо, чтобы встретиться с этим молодым суженым ряжным, а если он уже есть, то как бы самостроиться с ним, да? Ну, иначе бы вы здесь не присутствовали, правда. Соответственно, здесь тройка мечей, рыцарь Пентаклей, четвёрочка Пентаклей. Не терять оптимизм. Если вы в поисках, любите котлетки, если вы в поисках вот такая интересная, не терять некий жизненный оптимизм к приобретанию каких-то новых для себя навыков, нового какого-то некоторого свершения, путей и тому подобное. Просто двигайтесь в том направлении, которое, считаете, я бы сказала, для себя, правильным. Это один момент. Также можно, я бы сказала, что если с этим человеком тот же совет, но плюс добавок некоторое приятное общение, не отчаиваться, не горевать, а просто начать как-то потихонечку, возможно, налаживать отношения, закопать топор вол войны, либо примирение устроиться как-то с человеком. Ну, и потихоньку вот, вот каким-то таким тихим сапом тише едешь дальше будете если соответственно еще раз повторю что если вы в поиске то пожалуйста не теряйте некоторый позитив в жизни целеустремленность потихонечку идите к своему меч к своим не знаю, здесь не целям не к мечтам а по своему личному пути который вы выбрали уже идите идите верно идете. и здесь у нас также Некий оптимизм, продушия, Тоже, пожалуйста, не теряйте Это у нас по тузу чаш и по чаш То есть некоторую Возможно, также проявите себя Немножко мягче э, К миру, к остальным мужчинам Полюбите всех мужчин, тогда да, мужчин полюбит вас Там, ну, какой-то такой контекст Если молодой человек уже Ваш суженый уже является, вы на него смотрите То больше здесь птихим сапом просто закопайте топор войны э, Примиряйтесь Спокойно себя ведите чувствуете некоторое достоинство, не теряйте его по дороге, тихим сапом идите к тому чему вы идете. Вот. Поэтому здесь бы я бы сказала вот через какие-то такие вот вещи вы соответственно найдете человека либо наладите с ним контакт. поэтому вот какое-то вот такое некоторое спокойствие, но не теряйте, пожалуйста некоторого оптимизма жизнелюбия к миру и к мужчинам и ко всем. То есть, все равно, И если наладить отношения, то, пожалуйста, там, хорошо общайтесь с этим человеком, мирно, добро, приятно, там. ну, вы поняли меня, поэтому вот. Давайте дальше. Кекс, кекс, кекс. Либо кому-то кекс не надо знать. Какой он в кексе? <соц> Задали вопрос, спонсор. Давайте так, либо вам не надо знать. Либо он, я бы сказала, еще доложили, сказала, ну, Мари, ну доложили нормально, доложила у нас, соответственно, медведь, якорь и луна. Я бы сказала, человека э, здесь стабильный, уверенный в себе, в своих собственных силах, но сексуальный. Э, Масляные краски, масло, холст, для него имеет огромное значение. Это не просто обмен информацией, это обмен энергиями, ощущениями и чувствами между двумя художниками. Чтобы получилась красивая краска, надо в пропорциях смешать. Просто какой-то... Подтекст, давайте так, либо правда не надо знать, либо вот это определенным людям, но, соответственно, вот. То есть вы меня поняли. Но здесь тогда искусный, просто сам по себе человек. Здесь у нас Верховная Жрица, плюс у нас еще и Луна. Если в таком контексте медведи и якоря, и Луны. То есть тут определенный человек, который а, вот этот холст, вот это вот занятие искусством, а, где-либо это имеет очень большое значение, оно должно быть и присутствовать, оно имеет важное, очень сильное значение для этого человека, но это не просто, чтобы вы смешали краски мазнули и пошли, это чтобы вы выдавили краску, вы выдавили разбавитель именно в таком же пропорции, чтобы масло очень было мягким, гладким, как сметанка, и наносили на холст, чтобы вот не было и не сухо, и не мокро совсем, чтобы не было водичкой какой, а вот чтобы все было гладко, мирно, и вот контраст. ну вот уже водичка и сухо, это уже на любителя, конечно. Но вы поняли меня. И вот такой момент искусства и холста, чтобы все было гладко, чтобы вот именно было все вовремя написано. В определенный день, месяц день недели. Но вот здесь, я бы сказала, тогда больше придает смысла эм, обменивание кисточками, рассматривание... Четырнадцатый номер или двенадцатый <смех> на кисти. Вот там таким мелочам это очень важно для этого человека, потому что это не только обмен, но и обмен чего-то немножечко больше. И вот здесь я бы немного луну, я бы ее в сочетании с якорем немножко в этом как-то связала. Ну и, соответственно, у нас а, тут еще и мишка, то есть некоторая стабильность в этом плане. Осведомленность во всех подробностях То есть есть определенное также мнение У человека по поводу Масляных красок Какие, когда, что Наносить, не наносить То есть определенное мнение Тут сразу говорю но при этом человек стабильный в этом. Но здесь, я бы сказала, в Луну немножечко такой момент чувственности, яркости, э, интуитивной и мягкости. Я не исключаю, возможно, какую-то жесткость все-таки проявление самого медведя и э, якоря может такое давать. Но здесь якорь и луна. Здесь также какой-то некий переходящий момент, все равно. Э, Поэтому здесь может присутствовать в человеке такая мягкость и плавность. Я не исключаю. Но если что... Я прям сразу говорю, либо кому-то знать не надо, все-таки Верховная Жрица это у меня карта либо все-таки такого какого-то человек, который знает как и что, понимает какую-то суть вещей, и, что это... и он придает большому значению именно какому-то, возможно, словесному обговариванию, какую холст у нас сегодня получится. Вот. Поэтому спасибо вам, что вы досмотрели до конца. Нам... Вот, поэтому давайте, все, желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.